Ну что ж, а мы представляем следующего участника. So Павел, Паповиченко. Павел Паповиченко. Он приехал новоселом в инклюзивный город из Первоуральска. Поприветствуем. Первоуральск – это 40 километров от Екатеринбурга, от нас. Is, uh, in Павел ⁇ автор электронной музыки. Music. В его авторском репертуаре уже более 20 произведений. 20 uh, Павел едва ли не самый известный представитель людей с ограниченными возможностями здоровья в Первоуральске. Он пишет музыку, кроме того, рисует клипы и, конечно, отстаивает права инвалидов. Павел — мы тебе желаем творческого роста, карьеры но сейчас все самое лучшее ты покажешь прямо сейчас спасибо большое сегодня я бы хотел вам представить свою ну, одну из своих последних композиций которая называется стратосфера Эта композиция вошла в сборник который между ну музыканты со всего мира посвятили в этот сборник Дидье Маруани группа Space из Франции Спасибо, и сегодня я хочу представить одну из моих работ. Это работа из альбома Stratosphere. и различные композиции вошли в этот альбом, и он посвящен Андре Маруа, группе Ну что ж, ближе к звездам, вперед, поехали. So let us start. Спасибо огромное. Всем удачи, любви, тепла и всего-всего самого наилучшего. Да, это был Павел Поповиченко. Можно громче поаплодировать? Браво, браво, маэстро. Павел Поповиченко,